Недавно у меня возникла небольшая проблемка со всеми нами любимыми играми от Paradox Interactive. Прослыхал я как-то давно про мега-компанию, такой супер-мега-офигительный челлендж для самых отбитых, ой, то есть в смысле самых преданных фанатов гран-стратегий от пароходов. Вот как это делается. Начинаешь, значит, игру в Королях-Крестоносцах или вообще в Императоре Роме, и проводишь свое государство через все исторические эпохи. Через универсальную Европку, через Вику Викусю, через Сердца Утюгов и через Звездный Стелларис. Ну знаете, как в игре Цивилизация, только если там это все одна игра, то здесь шесть разных игр. Конечно некоторые из вас спросят, как такое возможно, но самые прожженные Игорьки знает, что сохранение можно конвертировать. То есть, грубо говоря, переносить из игры в игру. Но с этим практически всегда возникают разные проблемы. Особенно, если вы используете для общения великий и могучий русский язык. Так вот, значит, доиграл я в СК-2, значит, за Венецию, значит, до 1444 года, значит. И радостный такое, нажимая на кнопку «Конвертировать сохранение в УЧ. Думаю, как же классно, что наши любимые пароходцы предусмотрели этот конвертер. Но сделать-то они его сделали, отлично, молодцы. Но вот только до ума не довели и забросили на полпути, как всегда. Объясняю, как эта штуковина работает. Точнее, как должна работать. Когда вы конвертируете сохранение, конвертер переносит его в Европу Универсалис, создавая отдельный мод, как бы с альтернативным вариантом развития истории. Если у государства есть аналог в этой игре, то оно переносится почти без проблем. Получает свое внутриигровое название, герб и даже идей и технологий. То есть условная Франция станет Францией, Англия Англией, Венеция станет Венецией, Монгольская империя станет просто монголами, а Мешика превратится в Ацтекскую империю с огромными родными территориями в Америке. А те государства, у которых нет своих аналогов в Европе Универсалис, тоже переносятся, но своих уникальных ивентов или идей они не получают. Но на деле это работает вообще не так. Во-первых, новый мод с конвертированным сохранением сохранился вообще неизвестно куда, и пришлось его искать и пихать туда, куда надо. Во-вторых, конвертер не учел, что у меня в СК-2 от стейки после вторжения приняли католичество. В У4 они остались со своей верой в Уцилопочли, Кицалькуатли и прочих динозавров. В-третьих, конвертер вообще не дружит с русским языком, и все имена и названия либо вообще не переведены, либо переведены в виде вот такого вот непонятного языка. Понимаете, как хотите. Ну и в-четвертых. Мод, который получается в результате конвертации, не работает на последней версии Европы. Пишет, что для мода нужна версия 1.27. Ну и как это понимать? То есть мне нужно вернуться на старую версию? Или скажете, что мне нужно было задуматься о прохождении мегакомпании раньше? Положение безвыходное, господа. Мегакомпанию пройти хочется, но нельзя! Но очень хочется. А если нельзя, но очень хочется, то можно. Так что надевайте свои треуголки и глазные повязки. Обязательно берите шпагу и косты. Также можете по вкусу прессовый купить сюда тельняшку и золотые зубы. Вот наша судно снова на плаву. Кип-гип! Ура! Гип -гип, эй. Ура! Так вот, причаливаем свою шхуну в каперской гавани и берем на абордаж корабль, который везет EU-4 версии 1.27. Но главное помни, что опытный пират принимает все меры предосторожности, чтобы не заразиться вирусами во время абордажа и своевременно ставит вакцину. Ну или если вы пиратство не одобряете, то можете откатиться до старой версии через Steam. Запускаем и видим, что НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. С русификатором у вас будет вот так, без русификатора вот так. Конечно есть выход как избежать подобной ситуации. Изначально играть в Crusader Kings 2 вообще без русификатора на английском языке. Ладно, согласен, дурацкая идея. Но есть и другая. Я тут на стратегиуме нашел некое кое-что, что поможет нам исправить положение. Сразу две программы, так называемый Encoder и Mordorizator, которые якобы помогают перекодировать тексты сохранения в кодировку, понимаемую Европу Универсализ 4. Я пробовал оба, но ни один из них не работает как надо. Еще может случиться такая проблема, что русификатор на версии 1.27 не работает. И чтобы ее решить, есть отдельный гайд, на который я оставлю ссылку в описании. Поэтому придется играть вот с такими вот странными странами, либо вообще не играть. Ну или можно просто методично уничтожить все такие страны военным путем, чтобы в следующих играх они больше не появлялись. Но тогда уж лучше вообще всю карту покрасить. Я домотал время до конца игры в режиме наблюдателя, и сейчас вы можете видеть, как развивался мир. Так что переносы сохранений и мегакомпаний из игры в игру — это для совсем уж обитых. Для программистов, для мозговитых чуваков, для гениев — я бы этим занялся, если бы это не сопровождалось вот такими вот жуткими багами с Однако, если вы хотите, чтобы я помучился и продолжил свою мегакомпанию Закапони и Венецию вот с такой вот поломанной локализацией, дайте знать в комментариях, лайками и подписками на канал. Если это видео достаточно хорошо выстрелит, я пойму ваш намек. Но с другой стороны, я слышал краем уха и видел краем глаза, что есть рабочий конвертер для третьих королей-крестоносцев. Ведь для третьих крестоносцев завезли официальный русификатор. Так что, скорее всего, конвертация из sk 3 в ЕУ-4 пройдет с меньшим количеством проблем. Так что можно как-нибудь попробовать и этот конвертер тоже. Поживем, узнаем. Руки дойдут, посмотрят. А, чё еще добавить? А, ну всё, таймлапс уже заканчивается, значит, можно и мне закругляться с моими разглагольствованиями. Ну, вот как-то так. На этом мы и закончим на сегодня. Урок окончен, до свидания. Кип-кип, ура! Да заткнись ты!